Всем привет! Если вы не знаете отличия от мобильной версии адаптивного дизайна, то это видео для вас. В прошлом году Google запустил новый алгоритм Mobile First Index. Теперь в поиске будут отдаваться приоритеты тем сайтам, которые корректно отображаются на мобильных устройствах. Сделано это для того, чтобы пользователям было удобно просматривать страницы вашего сайта. Google сам решает, когда ваш сайт переходит в Mobile First Index, и ранее об этом повещал Search Console в соответствующем сообщении. Это все неспроста, так как по всем мире растет трафик на сайты именно с мобильных устройств. Для примера мы вам представили скриншот из аналитики одного из наших проектов. По ссылке в описании вы можете перейти в справку Google и узнать, что подразумевает под мобильными устройствами сам поисковик. Там же в справке он выделяет три способа адаптации сайта. Адаптивный дизайн, динамический показ, разные URL. Мы на практике очень редко встречали сайты с динамическим показом, поэтому поговорим сегодня об адаптивном дизайне и мобильной версии на поддомене, которая встречается очень часто. Адаптивный дизайн. Все элементы интерфейса автоматически подстраиваются под разные размеры экрана. Преимущества Сайт всегда подстраивается под текущие размеры экрана. Не нужно настраивать редиректы. Экономия. Адаптивный дизайн обойдется вам дешевле, нежели разработка отдельного сайта под мобильное устройство. Недостатки. Основным недостатком адаптивного дизайна является то, что он не решает проблемы скорости загрузки страниц. Так как при загрузке адаптивной версии Загружается одинаковый объем информации. Мобильная версия предполагает создание отдельного сайта для смартфонов и планшетов, которые будут располагаться на поддомене m.sitebuy либо же smart.sitebuy. Преимущество. Возможность размещать на сайте только тот функционал и контент, который предназначен только для мобильных устройств или планшетов. Меню, навигацию и другие элементы дизайна можно полностью адаптировать под нужды мобильных пользователей. Основную для компьютеров и мобильную версию сайтов можно изменять независимо друг от друга. И напоследок это быстрая скорость загрузки. Недостатки. Это трата ресурсов на поддержку и управление двумя версиями одновременно Адаптация контента для мобильного устройства и его размещение дважды на основной и мобильной версии Необходимость настройки редиректов Дублирование контента Одна статья имеет два разных адреса, что негативно влияет на ранжирование Для решения этой проблемы рекомендуется настраивать REL Alternate Мобильная версия сайта требует больших вложений Расходы на разработку, обновление и покупку нового домена. Мы же все-таки рекомендуем адаптивный дизайн, так как это оптимальный вариант. А теперь же поговорим про инструменты, с помощью которых вы можете узнать, корректно ли отображается в данный момент страницы вашего сайта на мобильных устройствах. Вы можете бесплатно воспользоваться инструментом mobile friendly от Google, который позволяет проверить, оптимизированы ли ваши страницы под мобильные устройства. Следующий инструмент проверка мобильных страниц, находится в Яндекс.Вебмастере в разделе Инструменты. Здесь можно проверить корректность от любой страницы вашего сайта. Если Яндекс выявит ошибки, то он об этом вам сообщит. Данный инструмент позволяет одновременно наблюдать, как ваш сайт отображается на различных устройствах типа ПК, планшет или мобильный телефон. Каждое из окон является интерактивным, где можно пользоваться сайтом. В браузерах есть возможность проверить, как будет меняться ваш сайт в зависимости от разрешения устройства. Рассмотрим на примере браузера Google Chrome. Для вызова консоли разработчика необходимо нажать F12 и в появившемся окне, в нашем случае внизу, необходимо нажать на значок мобильного телефона или зажать клавиши Ctrl-Shift-M. После этого можно выбрать тип мобильного устройства, увеличить отображаемую область для удобства просмотра, или задать разрешение вручную. В отображаемом окне сайт сразу же будет перестраиваться. Немаловажный фактор – это скорость загрузки сайта на мобильном устройстве. Это можно протестировать с помощью инструмента от Google, который позволяет проверить скорость в определенной стране и типе сети. Для этого следует указать необходимый адрес, выбрать страну и тип сети. По результатам проверки сайта можно будет увидеть скорость загрузки, рейтинг, и изменения по сравнению с прошлым месяцем. Также этот инструмент позволяет сравнить скорость загрузки вашего сайта с показателями конкурентов, насколько можно повысить свои доходы, ускорив загрузку сайта, ну и получить рекомендации по улучшению скорости. Это все можно выгрузить в бесплатный отчет для последующей работы с ним. Следующий бесплатный инструмент позволяет оценить производительность ваших страниц Результаты доступны сразу в браузере для дальнейшего изучения. Инструмент позволяет видеть затраченное время на каждую стадию загрузки страницы. Поиск DNS, открытие TCP-подключения, TLS-обмен, отправка HTTP-запроса и затем только загрузка контента. Для начала необходимо определить, в каких точках сайт будет перестраиваться с изменением вида, где блоки на странице будут изменяться в зависимости от экрана нового устройства. Есть три варианта. Выбор на основе границ разрешений Вариант, когда классическое разрешение лежит внутри интервалов между точками слома Выбор произвольных точек слома в зависимости от дизайна и удобства А теперь рассмотрим изменения блоков в зависимости от устройства Это когда колонки перемещаются вверх и вниз без изменений Блоки разворачиваются и скрытые элементы показываются вне области экрана. Однако есть альтернатива от самих поисковых систем. Это amp страницы в Google и Турбо-страницы в Яндексе. Но об этом мы вам расскажем в следующих видеороликах. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Остались вопросы задавайте в комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем пока!